Самое экологически чистое жилье на берегу речки Москва-река. Сделанное с отделкой, со вкусом. Уже разобрали. Экологически чистое жилье в лесопарковой зоне. По умеренной цене Тихое, спокойное место. В парк. С отделкой. О, птички. Шишки, лес. Живи, не хочу. метрах, даже не в 100 метрах, а метрах 80 проходит Москварика Мусор можно выкинуть, мусорные баки. Красотища! Две трамвайных остановки, автобусная остановка. Здесь даже можно жить всей семьей.